Полезная еда может быть еще и очень вкусной, и в этом вам поможет убедиться простой рецепт цветной капусты и бракколи, запеченных в духовке. Цветная капуста и бракколи очень полезны, об этом знают даже дети, лучше всего их готовить, конечно, на пару, но они тогда, как по мне, совсем безвкусны. Другое дело, запечь, для приготовления цветной капусты и брокколи, запеченных в духовке. Нам понадобится по среднему качану каждой капусты, жирные сливки, 20 сыр твердые специи, я беру прованские травы. Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте ингредиенты. Разделите цветную капусту на соцвете и отварите в подсоленной воде до полуготовности. Точно так же делаем из братколи хорошо отварную капусту промойте подписавшись не пропустите новые вкусняшки выкладываем в форму для запекания растопите на сковороде сливочное масло добавьте муку обжаривайте минут 5 вливаем сливки всыпаем тертый сыр добавляем специи все это время постоянно помешиваем, чтобы сыр растворился. Залить соусом капусту, поставить в духовку, запекать цветную капусту и бракколи при температуре 180 градусов до золотистой корочки, около 25 минут, затем выключить духовку и оставить капусту внутри еще на 10-15 минут. Вот цветная капуста с брокколи, запеченные в духовке и готовы. Приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. Вот из чего готовим блюдо. Брокколи, 400 грамм. Цветная капуста, 400 грамм. Сливки, 500 миллилитров. Сыр, 150 грамм. Мюка, 1 столовая ложка. Масло сливочное, 50 грамм. Специи, по вкусу. Количество порций, 4-5. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Приятного аппетита, приходите еще.